Всем добрый день! Сегодня я хотела бы поговорить о так называемых дешевых аптечных средствах, которые, по мнению некоторых людей, могут заменить уход за кожей. Более дорогой, профессиональный, масс-маркет, люкс и прочее. <музыка> На самом деле, <смех> спойлер сразу, как правило, заменить не может. Но есть средства, которые действительно можно взять в аптеке недорого и использовать по назначению в уходе за кожей, например, или для решения каких-то проблем с кожей. А есть средства, которые нет смысла вообще покупать и заменять, пытаться заменять ими нормальные косметические препараты. В первую очередь, чаще всего вопросы на эту тему касаются ампулированных средств, предназначенных для, например, инъекционных методов введения да, внутримышленных или внутривенных, содержащих какие-то полезные компоненты. Чаще всего это витамины. Например, тот же самый витамин С вам плохо. Очень часто возникает такой вопрос: а зачем мне какая-то сыворотка дорогостоящая с витамином С, да еще и в какой-нибудь липосомальной форме, когда я сейчас куплю ампулу за 3 копейки, вскрою, нанесу на кожу, будет все то же самое. Нет, не будет. К сожалению. <laughs> было бы все очень просто, если бы было так легко. На самом деле, те, во-первых, ампулированные средства, которые изначально предназначены для инъекций, они имеют совершенно другой состав. То есть витамин С, как правило, там может быть в нестабильной форме. Он э, не содержит этот сам раствор каких-то антиоксидантных компонентов, которые мешали бы витамину С, например, окисляться. Вот. А когда он уже окислится, он э, наоборот, без антиоксидантных свойств, будет приобретать прооксидантные и будет, наоборот, провоцировать вот эти свободно-радикальные реакции, э, которые вызывают старение кожи. Поэтому э, здесь, конечно, не очень эффективно использовать такие средства в качестве средств для наружного нанесения. Единственное, наверное, исключение... Может быть такой вариант, когда мы берем полированное средство и вводим, например, какой-то аппаратной методикой форетической, например, ультразвуком. То есть это полированное средство сразу закрывается контактным гелем, и тут же вводится при помощи, например, ультразвука. Но это, как правило, все-таки процедура профессиональная, и дома вряд ли кто-то будет правильно себе это делать, и правильные параметры у домашних аппаратов тоже редко встречаются довольно-таки. Поэтому, скорее всего, это будет, конечно, малоэффективно. Поэтому я рекомендую, например, тот же витамин С все таки брать в тех формах, в которых он обладает наибольшей биодоступностью, наименьшей способностью окисляться, потому что для этого в формулу вводятся дополнительные компоненты, которые мешают ему это делать, и тогда он будет работать так, как он должен работать. То же самое, в принципе, относится к капсулам, которые предназначены для перорального приема, таким как Аевит или просто отдельно витамин Е, витамин А. При нанесении на кожу, ну, во-первых, они находятся в базовом масляном растворе, то есть в масле, и банально, если кожа комбинированная и жирная, просто забьют поры. И мы не дождемся хорошего эффекта от витамина А или витамина Е. Мы будем потом лечить воспаление. Возможно, на коже, не склонной к воспалениям, такого варианта развития событий не произойдет, но все равно эффективность их будет, конечно, меньше, чем опять-таки те же компоненты, но предназначенные для. Как раз ухода за кожей. Потому что активные компоненты зачастую вводятся в формулу не просто в чистом виде. Да, а они могут быть инкомсулированы в липосом, могут использоваться какие-то другие энхансеры, то есть транспортные системы, которые помогают ингредиенту достичь мишени, то есть точки приложения максимально эффективного своего действия. И Также форма зависит. От формы зависит тоже очень много, например, тот же витамин А. Он может быть и в виде предшественника витамина А, бета-каротина, и в виде, собственно, витамина, например, ретинола полиметат или ретинола эфиров ретинола, который, чтобы превратиться еще в новую кислоту, им нужно пройти несколько стадий. И, как говорится, на выходе мы, опять-таки, эффекта можем не получить, а вот побочные явления в виде раздражения или сухости кожи можем получить. Тоже относится, например, к мазевым каким-то формам, кремовым формам, которые, с одной стороны, вроде бы содержат хорошие компоненты, которые там в составе да, тот же самый витамин А, но зачастую сама база лечебного медикаментозного средства, она мешает этому компоненту работать, например, хорошо на проблемной коже, на комбинированной, на жирной коже. Вот. причем для сухой кожи, возможно, там обычный какой-нибудь крем а там Родовит или Родоцилл, подойдет и, в общем-то, не вызовет проблем. Но, однако, и какого-то суперэффекта не даст, потому что все-таки эти средства предназначены для другого также эфирные масла и базовые масла тоже они так как мы вначале заговорили о дешевизне да они к сожалению не могут быть дешевыми и зачастую в аптеке продается сейчас много чего да то что не всегда является качественным несмотря на то что продается в аптеке и эфирные масла в том числе тоже синтетические недорогие какие-то то есть они вообще ничего общего имеют с, не имеют с настоящими эфирными маслами и Естественно, не будут работать так, как могут работать, например, эфирные масла настоящие. Базовые масла тоже, да. Степень очистки зависит очень много от нее и, собственно, качество самого базового масла. И поэтому, покупая какое-то дешевое масло еще и в чистом виде, используя на кожу, да, больше шансов, что мы получим проще, чем какой-то результат. Вот. А что же может пригодиться с полок аптек нам, так сказать? в обиходе, но ну, я бы разделила, наверное, на три аспекта. Это средства, которые обладают противоспалительными свойствами, это средства, которые стимулируют заживление и средства, которые убирают сухость. Вот это, наверное, три варианта, которые мы можем в аптеке в принципе найти зачастую, то есть если мы берем противоспалительные свойства, то это группа лечебно-профилактических средств, ну аля там наш стопокный альфа-дерм гельтековский и э, антисептические средства. Антисептические средства для кожи лица, как правило, выбираются не спиртовые. Это либо хлоргексидин 0,05%, либо актенисепт. И когда какие-то эпизодические воспаления, или, там, допустим, нужно обработать поврежденную кожу, эти, конечно, препараты желательно, чтобы дома были. Э, особенно я хочу остановиться на перекисе водорода. Перекись водорода с ней надо быть очень осторожным. Вообще, на самом деле, перекиси на лице не место. И перекись, она нужна только для первичной хирургической обработки ран, причем заведомо инфицированные раны. Если вы там гвоздем, доской какой-нибудь железкой поцарапались, поэтому перекись, она, конечно, дома нужна на случай какой-то вот такой травмы на улице, например чтобы предотвратить проникновение анаэробной инфекции внутрь раны, но, например, перекисью протирать лицо в случае воспаления акне да, ни в коем случае не нужно, мы только сожжем весь эпидермис. Также, конечно, в домашней аптечке хорошо бы из таких вот противовоспалительных средств, чтобы были какие-то антибактериальные препараты, именно как раз когда... Нужно предотвратить инфицирование ранки, или ссадины, или экстрагированного пустулезного элемента, прыща Это порошочек бониоцин и маслевый миколь. Злоупотреблять, конечно, с антибиотиками не нужно ни в коем случае, длительно их применять и так далее, иначе они просто не будут работать, наша микрофлора будет устойчива к ним, к этим антибиотикам. Но в домашней аптечке желательно, чтобы они были, потому что, как говорится, мало ли что. Иногда может пригодиться. Еще из противовоспалительных средств я бы выделила мазь вишневского, ихтиоловую мазь, которую тоже желательно в домашней аптечке иметь. И когда, например, какое-то воспаление возникло да, или попала какая-то инфекция гнойная, чтобы сделать компресс с мазью вишневского или с ихтиоловую мазью, это может оказаться нужным. А сейчас я подведу итоги конкурса, который мы анонсировали в одном из прошлых видео. Вот эту прекрасную пенку, мусс с витамином С, выиграет человек, чей комментарий мы сейчас увидим на экране. И подарок отправится ему в ближайшее время, наши сотрудники свяжутся с вами. И я поздравляю победителя и желаю, чтобы наш мусс Хорошо подошел для вашей кожи и понравился. Участвуйте в наших конкурсах, подписывайтесь на наш канал, будем вам очень рады. Из заживляющих средств я бы выделила Такие формы, которые содержат, например, депантенол, как интенсив регенерация наша с бета-глюканом, как салкосерил и мазь метилурацил. Причем метилурацил, конечно же, жиросодержащие такие вот мази, их на свежую рану не используют, а используют, когда уже корочки подсыхают, и вот, чтобы их смягчить и заодно ускорить заживление. Опять-таки, когда очень сухие губы или хиелит, тоже можно использовать. Например, наш церамидский сейвер или, например, мазь метилурацил. И что, собственно, сухость убирает как раз. Вот Метилурацил как раз в эту группу тоже подходит. Туда же подходит прекрасное, совершенно простое средство на основе чистого ланолина. это порылан. -э пурылан, -э кто не знает, это такое специальное средство для ухода за сосками кормящих матерей, то есть кормящих мам, чтобы не было трещин, то есть когда к этому есть склонность. И вот этот Пурелан отлично работает с кутикулой и губами. <laughs> Поэтому можно тоже взять на вооружение. И что я категорически не рекомендовала покупать в аптеке это глиняные маски, которые представляют собой дешевую какую-то упаковку там, за 15 рублей в виде порошка, который нужно разводить, потом наносить на лицо. Мы не знаем, откуда достали эту глину, из какого карьера, там, может, радиоактивно зараженного. Вот, я говорю, утрирую, наверное. Вот. Но, то есть, это не самый лучший вариант. Глиняные маски должны быть все-таки готовые с консервантами, очищенные, желательно из каких-то профлинеек. И еще раз подчеркну про перекись водорода на лицо. Конечно, там ей в большинстве случаев не место. Вот это, наверное, все, что я хотела сказать про так называемые дешевые и <laughs> недешевые аптечные средства. Если у вас по этому поводу есть какой-то свой опыт, я буду очень рада услышать о нем в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы быть с нами самыми первыми. И до встречи! новых наших видео.